Дорогие друзья, позвольте вам представить Издательский проект Мир Театра Много лет назад я придумал этот проект Потому что вся моя жизнь связана с театром И так получилось, что я не имею никакого начального капитала Вдруг нашел очень хороших партнеров Которые заинтересовались этим проектом у меня сейчас появилась уже производственная научная база, где мы создаем уже эти макеты театра, которые построены по классической схеме. Ну, а репертуар, конечно, безграничный. Это и сказки, исторические сюжеты, мифы, легенды. В задних театра у нас вставляется экран монитора, который очень расширяет возможности создания спектакля. Значит, мы можем тогда при создании спектакля использовать какие традиционные методы создания спектакля, так и современные. Информатика – это создание видеоряда, программирование света, звука, разные эффекты создавать. Но также он как бы является как бы конструктором, когда дети сами уже могут создавать спектакли уже по нашим рекомендациям, по нашим методическим разработкам. Мы хотим зародить традицию семейного театра, домашнего театра, когда в создании спектакля принимает участие вся семья. Но для чего мне нужны деньги? По правде говоря, мы начинали с, с нулевого бюджета. Но нам сейчас нужны деньги для развития этого проекта. Нужно создавать репертуар, даже чтобы этот проект мог хорошо существовать. Нам в месяц надо. Создавать 10-15 номинований спектакля Здесь идет задача на создание Конечного продукта Товара, который будет продаваться Поэтому, дорогие друзья Я очень надеюсь Благотворное с вами сотрудничество и понимание Спасибо за внимание